В еврох, евро. Кто он помог выбраться, расскажи. Помог а? выбраться, а кто? Российские ребята помогли нам выбраться с подвала, и как они с нами обращались, слышите? Они нам это самое, как родные братья, они за нас переживали, понимаете? Чтобы ни один человек не погиб, вы понимаете? Вот, и они нам пош... ходили по подвалам, и они нам помогали, ребята, российские ребята, понимаете? И... и вот смотрите, они вывезли нас, кто ходячих пошли, а кто э -э, после инсультной, сколько там, это больные, после операции, сколько людей. Вот, они, эти ребята, опустились и забрали наших, наших, а где же наши, скажите, где? Как украинские военные к вам а? относились, украинские военные? Там, мы уже, уже я уже рассказывала, как. Зверские, зверские, понимаете? Можно несколько примеров вот, повторить? Ну как, вот, ну как, ну смотрите, ну вот, не, нет еще русских ребят, нет никого, да? Да, да, да. Заперли нас в подвалы, и вот это над нами, на, дома лупят, лупят, танки откуда, еще ребят не было, никого. выходят, выкидывают всех, ну, выходите, мы будем стрелять из этих позиций. Ой, кстати, да. Это, кстати, Недавно у нас у нас дом рядом стоит, на да. дороге. Да. Они зашли, в общем, украинские солдаты, сказали: да. всем убирайтесь из дома матом. и сделайте себе военную позицию. В этом доме. Матом, Нормально матом. Вот, там дети были, там были старики это самое, они их выгнали с этого дома, там О, АТБ был этот самый, и матом на них, это же украинские ребята, слышите, а сами заняли позицию, начали там это самое бомбить, к нам люди приходили и рассказывали, там женщина это самое сгорела. Это уму непостижимо. Мы видели историю, знаем, но такого зверства мы еще не видели. Пусть Господь Бог меня простит, понимаете, что мы испытали сейчас. И пусть обижаются, не обижаются, но мы это говорим правду. Правду, понимаете. Потому...